Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. особенно за мной я, Сергей Кролик. Ну, у нас пришла вот такая интересная посылочка от нашего подписчика. Между прочим, бесплатно. То есть мы ничего за ее не платили. Ну, 3, 3 рубля это не считается. Пришли, э, пришла посылка из Гомельской области, э, Карма, э, Городской поселок Карма, так что Карме. привет. Особенно Швецкополь. Э, Елена или Алена Николаевна, вам вдвойне, втройне огромное спасибо, потому что эта посылка очень-очень-очень ценная. Что же там? Открываем. Карма, вам еще раз привет. Гобелю тоже привет. Не открыл, правда. Ну, вот такая у нас. Опа. О, побежали. Это пружинки подними, это пружинки в наш крольчатник, для того, чтобы мы не мучились, а полупроизводственные клетки были уже практически производственными. То есть это устройство для удержания э, крышки верхней, которая у нас имеется. У нас были делали мы из резинок. Делали мы еще и... Что э, мы делали? Блин, просто такие хомутики вешали. Но ну, вот нам человек бесплатно подарил вот такое огромное количество пружинок. Я думаю, на все наши клетки хватит. Э, а как это у нас сейчас получится? Оставайтесь с нами, вы все увидите. Все здесь. Ну что, друзья, установили мы практически все пружинки. Так, по поводу пружинок. корма вам еще раз огромное спасибо. Были у меня пружинок, раньше вот такие вот я делал. Короче, ну, фигня то все. все. Осталось мне повесить одну пружинку сюда. Больший хвостик, меньше хвостик. Меньше хвостик мы берем просто плоскоупцей, обжимаем. Зажали, взяли, нацепили, все, вот видите, вот как жестко, все, это можно перецепить еще дальше Все, все. вообще жестко, они не слетают, ходить не мешают, не то что мои там крючки, которые были, все это было, здесь один оставил, правда Экономим. Так, смотрю, палочки подтекают. Сейчас мы вот и посмотрим. Нужно пересматривать все не и подтягивать. Скорее всего, пружинки. Пружинка где-то какие-то освободилась. Так, за пружинки огромное спасибо. Приезжайте к нам. Половина кролика отдам. Ну, которое сейчас у меня количество. Я тебе сейчас... Писал я данному человеку, что напишите там номера банковских карточек, но, здравствуйте, вы не здесь. Ну, человек отказался категорически. Ну, как-то так. Еще раз спасибо, очень удобно. Послать сюда, <связано> девочка. У нас не осталось мальчиков, одни только девочки. Почему-то пацану поразбирали, то на мясо, то на это, и только где все. Все, сейчас у нас балдеж. Вот так, что хотел, кто показал. Так, больше таких-то глобальных новостей у нас сейчас нету. А, у нас затища в виде того, что у нас ждем акролов. Ждем покрытие. Повес они не, не добирают, потому что я стараюсь покрывать 3200, 3500. Ну, 3200 сейчас наверное. 3200 первородки, чтобы запустить в работу. Смотрю, Жимка тут их радует яблочками. Ну, яблочко так яблочки Зерно насыпать будем вечером. Сено у них ты прям в камеру. Уши какой. <смех> так прыгнул Попробуем. прям на камеру. Это девочка от этого мин минчанина. Уши длинные такие, морда вытянутая, похоже на этот, на панона. Но это не панон, а, помнишь. с носорогом. Закрываем. Здесь тоже закрываем. Попробуем, поправить лампу, или Повернулось. Так. Вещь маленькая, но очень удобная и эффективная. Кут, кут, кут, кут. Все. Так, по поводу сена люди, не ругайте. Сена мы сушили, гребли сами, поэтому мы им раскидываем большое количество. Потому что на бубаню как Ну, а у нас сейчас свой огород. И он не маленький, поэтому место есть, куда что-то девать. Вот так. А, зави тоже, извините, только с работы, сейчас сколько, часов 12, наверное, угу. а, с пяти на работе, с шести. Покушал, и думаю, сразу, сразу вам всем пока покажем. Все, друзья, всем счастья, здоровья, семена была получше, Мирное небо над головой. Не болейте, и пусть у вас будет тоже все хорошо, по крайней мере, как у нас. Если будет у вас... Как у нас, вы будете очень очень счастливы. Всем пока, друзья. За это все спать. Я спать. Жинка снимала видео. Посмотрите, в каком виде. Ну, ты тоже. Ну да. А то есть, там, можете сказать, в помещении тепло. В помещении, данном тепло. На улице так хожу. Ну, на улице дубок. Все, друзья, всем пока.